друзья всем привет сегодня в своем видео я вам расскажу как удалить обновление windows 10 с помощью командной строки первое что мы делаем мы запускаем командную строку от имени администратора пуск cmd запуск от имени администратора командная строка у нас запущена далее вводим следующую команду которую я оставлю в описании нажимаем enter и получаем с вами результат установленных обновлений на компьютере. После чего, чтобы удалить какой-либо из этих обновлений, нам необходимо вставить следующее значение. Я его также оставлю в описании. Он install КБ. И здесь вот после двоеточия прописать, какой КБ удалить. Так, ну давайте для вас мы удалим э, вот первое четырнадцатое двадцать второго года КБ пять восемь нажимаем Enter э, автономность ножек обновлений. Так, вы хотите удалить следующее обновление? Нажимаем Да. И у нас идет удаление обновлений КБ 58876. Все, обновление у нас удалено. Теперь нам просто необходимо выполнить перезагрузку. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.